Всем привет! Сегодня мы будем в Minecraft консоль. Создаем файл, который... Один файл, который называется OnMine. Кодмайн. Припишем. OnMine.bat Так, правильное название. Отпеть с помощью код. Собака. Эх, ааа. Оф. Потом. Так. Пишем. А, это же не СССР тут. Гуату. <coughs> Тут пишем... Короче, это... Тай, тау, майна, крафт, консоль. Тут пишем... Гуату. Кон. Кон, я сказал, кон. И теперь сделаем только пробел. Ну, один, это, это, это Что на печене сейчас, сейчас. Просто... Ну, не уже... Тут пишем, свариваем кормпе. Кто тут пишет? О, сказать числа Майнкрафт. Консоль. После этого мы снимем все. И открываем наш батник. Так, что-то же не хочет. Что? Майнкрафт крафт-консоль. Вот просто старик, друзья. А вот так тут правильно. Ну а крафт-консоль. Вот пишем любой команд. Например, и да. Мяу. Майю, почек. И мою почту, да-да. И консерв. Божье? Не знаю. Как, Майнкрафт? Тут пишем. Вон. Консер. Вот такая стрелка. Ну, вот так же нельзя. А вот так. После этого консера мы пишем саму команду. Например, готу. Так, майн, он, соли. После этого отправляем текст и включаем. Сейчас и пришли текст. О, бронету. Пос... Так. Так, тут пища тут. Тут тут теперь пишем байкер в конце консер. Консер, тогда будет ошибка. Да. А, например, вот так. Вот так. Ёй. Вот так работает консер. Вот так. Что? То, что я сейчас показываю Тотем. Это был концер такой. Да. Это... Это... Это было... Консера в, в консоли Майнкрафта а мы открываем тут и тут мы открываем наш код и тут пишем такой if и проценты и тут пишем ком пишем тут пишем консер будет готу консер вот так пишу тут консер и копирую вот это Копируем. Тут пишем. Тут пишем консер консер. И тут пишем. И тут пишел к к Тут пишем кси-кси. Вот, mm -hmm. вот так. Вот так. Вот так. Вот так выглядит с Первая версия. Ну, это первая версия. Надо старый сделать. А вдвитуда спи такую штучку. Если мы ведм так. А, еще будет нет. Кал. Вер. Кал-вер. Ноль он, майн, точка бат, это путь. Хочу хочу скопировать здесь путь к этому штуке и тут. Пойду майн, майн, он, соль и тут скопирую, этот Ладно же проводник под клизером Лва и доскоп. И копирую вот это. Санкот. Кури. параметром Я думаю, что у вас какие-то И еще выход тут есть. Поста. Ну, вот такая маленькая версия с апгрейдом. С консерами апгрейдом. Я ее сохраню. Сохраню. Закрою. Яду ваку Minecraft консоль. Только консоль. И копируем кон кон кон. А майн. тут пишем майн. Вверх Тут есть такие функции. Очень крутые функции. я приезжаю так. И тут уже новое. 0 занимает 1. Пишем. Тут мы пишем Клор, К. Клор, Клор, тут Клор и рандомный, какой-то Клор. да да если я напишу ковр так а о боже мой ковр один скорости один это фон а второе это текст И тут напишем «клор», например. Например, тут. или наоборот Ну, какой сейчас нема клоры двенадцать поставлю, например. Я копирую. Про... какая-то тут есть палитра команд. Ну, тура не нужно сегодня тут кончер, и теперь вот такой неправильно потому что я скажу этот майнкрафт контроль майнкрафта просто не сильно это контроль для серверов майнкрафта например я сервере который вот этот который у сервер для читов да. дальше я Да. вот это Да. в кончике будет всего такого вот такой тут можно установить Так, кстати. Так. а тут мы пишем Это штучки тут. Это сети. Еще... Это для теста. Для теста. Напишу. Найпи моего сервера, который еще не вышел, но скоро выйдет. Тут, тут, тут серии. Я скажу, какой бесмысленный да. геймер. Лон. точка плей минус и вот точка. Дальше я буду напрямую. Консоль. Точка бот. И еще. Консоль.бот. точка Вот точка жар это дальше не очень пишу вай-фай один три такой сети фай нету тут напишу пас. Нет. Нет. Нет. Да, okay. после особа. Тут вот Пишем пауза. Пауза. И готово. Он кончер. Вот кончер. А мы продолжаем. Так. В у нас новая возможность. В консерви. а а Вот, вот прыг. -пры -пры М.Х. Гуту. И тут будет варится такой файл старый. Джарес нет Кто пишем? Майнкрафт, Майнкрафт, так всем пока до новых встреч